Рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале постригун. Сегодня у нас на рассмотрении одна из относительно свежих машинок от моза Мозер Ли Плюс Про 2. На самом деле машинки это уже несколько лет, 3-4 года, может даже больше. Я не знаю, одно время ее выпуск приостанавливали, потом опять начали. Ну да бог с ним. Давайте посмотрим, что же у нас снаружи коробки, что у нас внутри коробки. Так, снаружи коробки у нас... Гордая надпись. Новое поколение умных, проводных, и беспроводных машинок. Умный дисплей, умные три скорости, умная сделана в Германии и так далее. На обороте, опять же, куча всяческих характеристик. И, как всегда, нас интересует не столько характеристики, сколько комплектация. В комплектации у нас то же самое, что у Li Pro 1 машинка. Зарядная подставка, зарядное устройство, ножи сетевой кабель, щеточка масла и 6 насадок. Те же самые, что и у Липро. То есть 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм. По, по, по, что еще рассказать? Нож используется точно такой же, как у ли Это нож системы Magic Blade с длиной среза от 0,7 до 3 мм с 5 позиционным переключателем прямо на самом ноже. Нож быстросменный, но менять его опять не на что. Ножи либо с той же самой длиной среза 0,7 0,73 мм, либо вообще какие-то там текстурирующие ножи, окантовочных ножей, на эти машинки не выпускаются предполагается, что в пару к машинке вы купите триммер в том же самом дизайне. А машинка обладает быстрой зарядкой, здесь до 120 минут использования 60 минут зарядки ну, сразу же сделаем ремарочку что 120 минут это на минимальной скорости минимальной мощности на максимальной мощности само собой срок использования уменьшится до порядка 60 минут имеется схемотехника для поддержания постоянства мощности и скорости и имеется три скорости ну, давайте распакуем, посмотрим что у нас там стоит Внутри, как всегда, у нас макулатура, это инструкция пользователя, это инструкция безопасности, то бишь, не знаю, там, не стричь машинкой в ванной, подключив ее в сеть. Это гарантийник, обратите внимание, на что не распространяется гарантия, не распространяется на все аксессуары, то есть все то, что лежит отдельно от машинки, здесь да, подставка, там, насадки и так далее, и не распространяется на ножи. Чтобы с ножами было поменьше проблем, обратите внимание на эту бумажечку. Внимание, смазывайте минимум один раз в 24 часа, можно чаще. Смазывать нож надо минимум в пяти точках. Три точки по кромке ножа, там где зубчики, справа и слева в задней части ножа, где две половинки соприкасаются друг с другом и трутся. Можно дальше не читать, здесь все это перечислено на нескольких языках, но в принципе, я думаю, картинок вам будет достаточно. Дальше такая вот бумажечка, которая говорит о чудо-инновациях, о том, что здесь три скорости и как их регулировать. Ну и, собственно, содержимое. Содержимое не сильно-то и отличается от Липро. Можно сказать, вообще не отличается. Та же самая подставка, масло, кисточка. Те же самые 6 сдвижных насадок. Э насадочки от 3 до 25 мм. Само собой насадки больших номеров вам не очень и нужны. Сетевое зарядное устройство и сама машинка. Ну, давайте посмотрим на машинку. Насадочки здесь, повторимся, сдвижные. Из изменений прям таких уж ярких по сравнению с липро это конечно же цвет машинки если липро была у нас серенькая незрачная то здесь у нас машинка такого интересного шоколадного цвета очень красивый мне лично цвет этот очень импонирует ну и добавился жидкокристаллический экран который показывает более подробную информацию. Показывает он, какая сейчас выбрана скорость, состояние аккумулятора и дополнительную информацию по необходимости смазывания ножа. Здесь была отдельная лампочка, здесь у нас иконки. Итак, три скорости. Вторая скорость средняя, это то же самое, что у LiPro. Скорость будет та же самая, двигатели здесь стоят, кстати говоря, абсолютно одинаковые, аккумулятор здесь чуть побольше емкости. Ну, в общем-то, и все отличия. Скорости регулируются при помощи долгого нажатия на кнопку. После выключения и повторного включения настройки скорости сохраняются. Ну, пожалуй, и все. Да? Ну, и давайте еще раз резюмируем, что же рассказать про эту машинку. Машинка, по большому счету... Та же самая, что ЛиПро, но добавилось еще две скорости. Одна повышенная, чтобы стричь быстрее, и одна пониженная скорость для того, чтобы сделать мотор менее шумным и меньше пугались те же самые дети при стрижке. Но, тем не менее, машинка остается все еще довольно громкой, поэтому, если нужно стричь детей, то лучше, наверное, посмотреть какой то там Moser стайл который совсем тихо. Цельнолитой корпус, Удобный индикатор заряда э, режимов работы, скоростей, необходимости смазания, нож с регулировкой длины среза. В общем-то, и все. Я не знаю, что еще рассказать про эту машинку. Стоит она, само собой, дороже, чем предыдущая версия. Так оно всегда бывает. Э, надо ли переплачивать? Не знаю, я бы переплатил чисто за дизайн. Да, она мне больше нравится, она покрасивее. Но а три скорости меня, честно говоря, не очень-то интересует. На этом все. Будут вопросы. Спрашивайте в комментариях к видео. Э -э, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Инот Постригун. Ну и ставьте лайки нашему видео, если оно вам понравилось. На этом все. Пока-пока.